Здорово, бандиты, с вами Панда. Поздравляю всех, для кого, конечно, это праздник, с первым сентября. Счастья, здоровья, удачи желать не буду, потому что от моих пожеланий они вряд ли зависят. Что хотел сказать, часто спрашивают меня про образование, несколько раз давал интервью по поводу высшего образования и там, другого образования. А в среди некоторых людей, особенно такого предпринимательского склада, которые многого добились, есть привычка... Ну, говорить, что высшее образование это плохо, оно ничего не дает, и много действительно известных людей, миллионеров, миллиардеров и действительно очень э, серьезных специалистов на данный момент э, не имеют высшего образования или имеют образование непрофильное. Но я расскажу чисто свою историю, да, так коротко. Просто, ну, чтобы можно было о чем-то задуматься. Сразу скажу, что это про российское образование, потому что я не учился ни на Украине, ни в Беларуси, я учился только в России. Так вот. Мне кажется, ключевая проблема в том, что нет фокуса на ученике, то есть нет попытки понять, чего человек хочет. Есть, конечно, какое-то ну, совсем примитивно-дебильное разделение, типа гуманитарный класс, математический, я даже видел физкультурный класс один раз, замечательное название. Вот. Но, тем не менее, нет фокуса на том, чем будет человек заниматься. И если в пятом классе, наверное, парню там, или девочке можно впихивать все, что угодно, то в классе там, в девятом, в десятом это уже хуже проходит. То есть, если человеку интересно строить дома, то вряд ли ему стоит там очень подробно рассказывать анатомию или там какие-то вещи, которые к строительству домов не очень относятся. С одной стороны, все время в защиту образования говорят, что оно типа дает общее развитие. Не знаю, ребят, я в институте занимался высшей математикой, Честно скажу, половину за шоколадки, половину там как попало, еле-еле лишь бы сдать. Потому что очень тяжело, я не вижу то есть, а, от всей математики, которой я занимался, хоть какого-то проку в моей жизни. Вот. И я не думаю, что он настанет. Если у меня настанет потребность в математике, я а, позвоню бухгалтеру знакомому. Да, то есть, вот, или а, позвоню человеку, который сейчас учится, то есть кому-то напишу, наберу подписчика, попрошу. А, если у меня такая возникнет потребность. То есть, мне кажется, что сейчас настолько большие возможности у людей, настолько много профессий, настолько много ну, людей, которые не то что суперспециалистов всегда мало, но тех, кто разбирается да, в чем-то, что намного проще зарабатывать своим делом хорошие деньги и делегировать, то есть, ну, перекладывать на других людей, просить у них сделать за тебя что-то другое. То есть, например, я все время рассуждаю, из каких позиций, да? Вот я могу хорошо делать свое дело. То есть, я, наверное, неплохо могу продавать рекламу, неплохо могу разговаривать, неплохо делаю контент на ютюбе. Ну, действительно, это так, то есть, я просто обычно скромничаю, но, тем не менее, это действительно так. Вот, я могу научить там делать контент на ютюбе. Зачем я буду закручивать у себя в квартире там шурупы, да, если ко мне приехал а, знакомый, закрутил мне все шурупы, я ему заплатил денег, а, налил чаю и все счастливы. Если там хороший друг, то он бесплатно зашел или сосед, да. То есть, не вижу проблемы Зачем мне, допустим, сейчас заводить себе грузовую машину, да, если мне перевести мебель нужно раз в пять лет и я позвоню сейчас в газету и мне перевезут мебель. Зачем мне, допустим, изучать законы, если я, опять же, приезжаю к знакомому юристу и там по дружбе и там за, за какую-то небольшую денежку, даже если к незнакомому юристу, неважно к кому, мне делаются все документы, я спокойно их подписываю, иду, отношу, куда мне там нужно, в налоговую или еще куда-то. То есть, мне кажется, сейчас настало время делегирования. И школа Хорошо бы, если бы там класса с девятого давала какую-то специализацию, которая человеку была бы интересна, или давала бы попробовать разные специализации. Вот, как вы знаете, я уже говорил на стримах еще где-то, да, что в вуз я поступил просто потому, что надо было куда-то поступить, чтобы в армию не пойти. Абсолютно ерундой там прозанимался, и вообще я с детства хотел журналистикой какой-то заниматься. То есть мне это нравилось, я бегал с камерой на рок-концерты, у меня был сайт, где я брал интервью у рок-музыкантов, был там еще пара сайтов вот им таких музыкальных брал интервью что делал вот но егэ по литературе мне сказали не сдавать то есть опасно там не сдашь еще что-то учителя не хотели готовить даже за бабки в итоге сдавалась егэ по обществознанию сдавалась она как попало ну и мы имеем то что имеем поступил в вуз лишь бы поступить получился там три э, получается года вот, ну, то есть, реально, реально учился только первый семестр, потом вообще забил. Ну, неинтересно было, перестал ходить, там, раздолбанировал, короче, по полной. Вот. Ну, в итоге выгнали из института, ну, как, вы, как выгнали, даже нельзя сказать, сам перестал ходить, да, и в итоге пришел потом уже а, с повесткой в военкомат, и уже там, собственно, узнал, что меня, оказывается, отчислили. Вот. Ну, естественно, расстройство, там, армия, все дела, проблемы, но дело-то в том, что... Проблема проблемами, да, сейчас я думаю, да и нафиг был этот институт нужен, да. Спокойно без него вывез, зарабатываю, слава богу, слава Аллаху, да, больше, чем многие мои однокурсники, и, в принципе сижу вот с ней Ну, есть как бы проблемы, но они такие политического характера, да, что мне не очень нравится жить вообще в этой стране, но это как бы отдельный долгий разговор. Вот, не буду сейчас говна на вентилятор набрасывать, тем более, что нефть опять падает на рынке. Не буду, ладно. Вот. Поэтому мне кажется, что можно стать относительно успешным человеком, даже без образования. У меня есть такие примеры. С другой стороны, если вы не знаете, куда вам, что вам, как, лучше хотя бы какую-то вышечку уже получить, какую-то закрыть. Что касается школы, то школу я считаю отличным местом, где у тебя есть временной люфт. То есть почти у всех есть возможность до 18 лет, а то и до 20, а то и до 25, заниматься каким-то делом, которое им нравится их устраивать, потому что родители пока кормят. И то есть пока родители кормят, мне кажется, нужно делать какие-то свои проекты, заниматься, то есть как-то прокачивать свою там, грамотность в том, что вам нравится. То есть нравится вам вышивать, попробуйте на этом как-то заработать, попробуйте дарить подарки всем с вашей вышивкой, да, тем самым улучшая отношения с людьми. То есть самое глупое, что вы можете делать, участь в школе да, или участь в институте, это плохо учиться. И в это время заниматься ерундой. То есть, если вы плохо учитесь, но в это время делаете бизнес, как это когда-то делал ваш покорный слуга, да, там, выходя с телефоном разговаривать с чуваками, которые заказывали там, рекламу проектов. Это один, это один разговор. Вот. И совсем другой разговор, это когда вы плохо учитесь, а приходите после того, как отучились, как попало, включаете компьютер, играете в игрушки, потом вечером ложитесь спать, и на утро опять идете, чтобы плохо учиться, как-то еле-еле не сделав уроки, ерундой заниматься. По поводу пути отличника, да, то есть пути человека, который хорошо учится, мне кажется, есть в этом некоторые плюсы, но по большому счету я бы не хотел, наверное, чтобы мои дети были отличниками, если они у меня будут, что тоже очень под вопросом. Вот, потому что отличник это немножко другой путь. Это путь человека, у которого все идет хорошо, то есть он прикладывает усилия и все идет хорошо. Из отличников, наверное, получаются хорошие менеджеры, да, такие, то есть люди, которые делают свою работу четко, грамотно и в сроки, да, но, наверное, из них получается плохие предприниматели. А я бы хотел все-таки, чтобы у моих детей была какая-то предпринимательская жилка, потому что она реально вывозит в жизнь, особенно в современных условиях. Вот, поэтому я все-таки за больше за троечников, за людей, которые... Не, сдел, ну, не сделал домашку, и тебе приходится как-то извернуться. Это школа жизни, понимаешь? Чтобы там не получить по жопе вечером дома, тебе нужно где-то списать, с кем-то договориться. Может быть, кому-то шоколадку купить, может быть, у кого-то тетрадку вырвать. Да это же жизнь, это реал лайф. То есть тебе нужно как-то решить задачу с тем, что ты не сделал домашку, потому что там всю ночь играл в Counter-Strike. Мне кажется, что все-таки насчет троечников... У них в жизни часто больше получается. Вот опять же, я даже смотрю по примерам там, моих знакомых. Да? Те, кто занимался чем-то параллельно с учебой, у них обычно результаты интереснее, чем у тех, кто идет по проторенной дорожке. Но опять же, не всем быть предпринимателями, не всем быть богатыми. Кому-то нужно и с лопатой, кому-то нужно и менеджером, кому-то нужно сотрудникам сотрудником банка. Много же профессий, все профессии нужны, все профессии важны. Единственное, что я хотел бы вам пожелать, это то, чтобы вы нашли свое место. То есть если вам будет комфортно утром просыпаться, идти чистить картошку, слушая там музыку, слушая там еще что-то, это будет в хороших там условиях, то есть вам будет нравиться этим заниматься, то мне кажется, никаких вопросов нет. То есть все же это нужно по большому счету для того, чтобы вы могли нормально встроиться в эту систему. Если вам будет комфортно быть в этой системе с человеком, который чистит картошку, там да, то ну, в чем проблема? Вот, если вам комфортно быть кем-то другим, ну, тогда нужно делать упор на что-то другое. Наверное, так. Вот, немножко длинно, наверное, я тут э, растренделся, да, путано сказал. но ну, в целом, мое отношение к образованию такое. Если вы все равно не знаете, чем заниматься, старайтесь хотя бы неплохо учиться. То есть, хотя бы по основным предметам, которые вам интересны, хоть что-то делайте. Ну, и мне кажется, сейчас основной упор должен быть на самообразование, да, то есть, читать что-то полезное, узнавать что-то новое. Чем больше ты всего попробуешь в жизни, тем больше шансов, тебе что тебе что-то понравится. То есть это как, понимаешь, лотерейные билеты, да? Глупый такой пример, но тем не менее, если ты купил 100 билетов, если ты купил один билет, шансы у тебя все-таки на 100 билетах повыше. Так и в жизни. Познакомившись там с 10 девушками, шансов, что тебе откажут все 10, не так уж много. Какая-нибудь-то может согласиться, понимаешь? А если ты познакомился с одной девушкой, и потом 5 лет ни с кем не знакомился, и сидишь дома и говоришь, ну, девушки мне не интересны". то тогда как бы, ну, это вопрос уже отдельный. Так что пробуйте, ребят. Я э, желаю вам в этот день праздничный для кого-то, для кого-то нет. Больше пробовать, найти свое предназначение и идти по нему, чтобы у вас все было хорошо и удачно. Спасибо, что послушали старика. Можете вопросы подавать в комментариях когда-нибудь. Соберусь на них, отвечу. Удачи вам.